Добрый день! Предлагаю вашему вниманию рассмотреть вывод закона Архимеда экспериментальным путем. Опыт проводится с прибором, который называется ведерком Архимеда. Основными частями прибора являются пружина со стрелкой, ведерко, тело, отливной сосуд с водой, стаканчик под слив. Рассмотрим особенность ведерки Архимеда и тела. Они подобраны таким образом чтобы вместимость ведерка была равна объему тела. Соберем установку. Сначала пружину ведерка и тела подвешивают к штативу и отмечают положение стрелки красной меткой. Берут отливной сосуд с водой, заполненной до уровня носика. Помещают в него тело. По мере погружения тело вытесняет некоторый объем воды, который сливается в стаканчик. Вес тела становится меньше, пружина сжимается и стрелка поднимается выше красной метки. Значит на тело действует выталкивающая сила, направленная вверх, она называется архимедовой силой. Перельем воду, вытесненную телом из стаканчика в ведро. Самое удивительное в том, что когда вода будет перелита, стрелка не просто опустится вниз а укажет точно на красную метку. Значит, вес влитой в ведерко воды уравновесил выталкивающую силу. Сформулируем закон Архимеда. Выталкивающая сила, действующая на тело в жидкости, равна весу жидкости, взятой в объеме этого тела, и направлена противоположно вектору веса. Итак, мы провели вывод закона Архимеда экспериментальным путем.